Это воскресные новости. Мы продолжаем. Нарушения, выявленные мэром, устранены. Это заявили в пресс-службе администрации по поводу проекта платных парковок на этой неделе. Напомню, в середине апреля Эдхам Булатов проинспектировал стоянки в центре и был неприятно удивлен. Неработающий паркоматы, отсутствие цифровых табло и множество других недочетов. Инвестор тогда оправдывался, мол, нет денег, а мэр резонно парировал. от проекта, они не... Не те, которые были запланированы, Пока их не будет поступления, раз у вас не работает. Если вы значит, так к деньгам относитесь, ну, вы тогда и никогда и не заработаете деньги. Если там у вас 30%, вы можете игнорировать. Здесь можете игнорировать что-то. На то, чтобы устранить все замечания, Акбулатов тогда дал два дня. Моя коллега Виктория Лопатайта на этой неделе в очередной раз проехала по платным парковкам, пообщалась с водителями и в который раз убедилась. Платежей больше не станет, потому что проект не становится лучше. Смотрим. Вот первый раз стала, не знаю, как платить. А вы в центре парковку оплачиваете? Нет. А почему? На нас машина. Но это же такое же транспортное средство. Кто мне будет средства выдавать на это? Но она еще платная, что ли? откуда знаю. Не оплачиваю. Но она в центральной части города платная? Я откуда знаю, где написано. И это лишь малая часть вопросов, которые задают автомобилисты о платных парковках. А ведь с момента запуска проекта прошло уже больше года. Как платить, платить ли в принципе, что будет, если не платить, каждый водитель сейчас решает сам. Абсолютно яркий пример, почему люди не хотят платить за эту якобы оказанную услугу. То есть платная парковка посреди лужи, это уже сейчас здесь два дня все сохнет. Причин не платить тоже масса. Одна из них не за что. Из-за нее за парковку в центре не платит председатель Федерации автовладельцев автомобилей. Павел Стобров. Основной аргумент для удобства водителей не сделано ничего из того, что могло бы вписаться в рамки платной услуги. Услуга такого рода подразумевает всегда некий общественный договор. То есть люди согласятся платить за услугу, если посчитают ее услугой. Жалобы поступают постоянно. Буквально недавно, вот там по-моему, 10 или 11 паркоматов не работали. Соответственно, люди, один раз попав на неработающий паркомат, у них остается негатив на весь этот проект. Они говорят, да, ну, их он, скорее всего, не работает, я и не буду платить. Еще одна причина не платить – отсутствие реального наказания за неоплаченную парковку. Штрафы есть, а наказаний нет. На почти полторы тысячи парковочных мест всего три машины, фиксирующие нарушения. И их автолюбители не видят. И если в Москве все знают, что оставив машину хотя бы на 15 минут на платной парковке не заплатить, ты получишь штраф, то у нас штрафы до большинства нарушителей не доходят. Итог – каждый день в Красноярске на Ярске на платных парковках оставляют машины 6 тысяч автомобилистов. Платит чуть больше тысячи и показатель снижается. Получается 5 тысяч нарушителей ежедневно. 150 тысяч потенциальных штрафов в месяц. Но комиссия по административным нарушениям центрального района за три месяца рассмотрела всего 630 дел. Еще 1000 на рассмотрение. Это ничего по сравнению с объемом нарушений. Но в комиссии говорят, сколько приходит, столько и рассматривают. Мы первые штрафы начали выносить в феврале. То есть у нас вступил в силу в январе. Нам было было время для получения материалов, для направления надлежащих извещений, для направления протоколов. То есть примерно в середине февраля мы начали выносить первые штрафы. Как раз только в начале мая у них истекает срок для добровольной оплаты. Это только по первым самым штрафам. Что делать, да, я не прочитаю, не знаю, что делать. Первый раз платить? Первый раз, я вообще не с соседям. А если придут другие, которые еще хуже, чем я, они не заплатят. Давайте не заплатим. Я уверен. Может, придет бумажка, заплатит. А так нет. Вот посмотрите, вот он завис. Все операции выполнил. Не первый раз это делал. Вот, талона нет, карта не выходит. Все заклинило и саму систему вряд ли можно назвать удобной. Паркоматы зависают или не работают. Приложение для телефонов вряд ли можно назвать клиентоориентированным Множество вопросов вызывает и специальное приложение Крас-паркинг, которое, по идее, должно помочь автомобилистам найти свободное парковочное место. Вот мы сейчас на улице Дзержинского. Программа нам показывает, что загруженность парковки здесь низкая. Но, как вы сами видите, это совершенно не соответствует действительности. Вывод, система сделана лишь бы сделать. Хотя на бумаге все выглядело вроде бы нормально. Инвестсоглашение между мэрией и администрацией было подписано в декабре 2014 года. Сроки для его реализации тогда прописали жесткие – три месяца. Весной 2015 проект должен был заработать в полную мощность. И выглядеть он должен был так. Полторы тысячи парковочных мест, не менее 42 паркоматов, принимающих в том числе и наличные деньги, датчики занятости или не меньше 79 видеокамер для наблюдения за парковками, 10 автомобилей, фиксирующих нарушение парковки, в том числе стоянка там, где это запрещено. Парковка на полосе выделенной для общественного транспорта, фиксация времени стоянки. Спустя полтора года мы имеем 1422 парковочных места, ровно 42 паркомата, не принимающих наличку, 11 камер видеонаблюдения вместо 79, 3 паркона, которые фиксируют исключительно стоянку в неположенном месте. И это не говоря о характеристиках оборудования, изложенных на 60 страницах тех техзадания. Все сделанное можно назвать халтурой. Мэрия могла бы обратиться в суд, но этого не происходит. А вот обычный водитель может оспаривать лишь постановление о штрафах, потому что автомобилист информировал, Формирован. Знаковая информация, таблички. Все в должном количестве есть на дорогах. Об этом позаботились в мэрии. Если вы нашли место, где припарковаться можно, да, и вы видите таблички, которые информируют вас об этом, вы подходите и оплачиваете. Вот. Если табличек нету, либо они повешены не в том объеме, в котором должны были, и вам непонятно, что здесь вообще за платная, неплатная парковка, то тогда вы и не должны оплачивать. Юристы говорят, бороться за ту самую услугу, которой не видят автомобилисты, бесполезно. Мэрия, как единственный заказчик и владелец парковочных мест, закрывает на недоделке глаза. Инвестор не торопится доводить проект до ума. И даже не смог прокомментировать все претензии. Но зато власть может в очередной раз привести цифры об увеличении скорости движения в центре на сколько-то процентов. Все равно проверить эти цифры нельзя. Виктория Лопатайте, Николай Чистяков. Воскресные новости.